Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о том, как лишние килограммы отразятся не только в зеркале, первым делом они отразятся на здоровье. Ученые изучили основные угрозы ожирения. Печень. Набор веса ведет к серьезным нарушениям метаболизма жиров. Беда в том, что внутри печени нет болевых рецепторов. А Вы не узнаете, что с ней что-то не в порядке, пока ситуация не станет запущенной. Если появится боль в правом погребеи, значит печень увеличилась и начала давить на окружающую ее капсулу. Как не допустить? Вы можете понять, что выбиваетесь из нормы при однократном переедании. Появится тошнота или рвота. Это первый симптом, сигнализирующий о том, что пора уменьшать порции. Совет диетолога. Анализы крови на сахар, функции щитовидной железы, уровня тестостерона и холестерина необходимо сдавать раз в год, если хотите предупредить возникновение серьезных заболеваний. Сердце и сосуды. Как правило, человек начинает набирать вес не только из-за неправильного питания, но и из-за уменьшения физической активности. Стоит помнить, что сердце – тоже мышца, которой для нормальной работы необходимо движение. Когда человек полнеет жир и холестерин, откладывается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к образованию бляшек, которые затрудняют кровообращение и заставляют сердце работать сверхурочно. Как не допустить? Для начала стоит отказаться от фастфуда в пользу овощей. Взять хотя бы брокколи. Этот вид семейства белокочанок богат витаминами В, С и Г, а также калием, магнием, железом, фосфором, марганцем и клетчаткой, очень полезными для нормальной работы сердца и сосудов. Совет диетолога. Самый быстрый способ выяснить, есть ли у вас избыточный вес, измерить талию. Если ее окружность превышает 90 см, время заняться собой. Более подробно узнать о том, в каких частях тела скопился жир, вам помогут врачи с помощью метода диагностики под названием биоэмпидансометрия. Дыхательная система. Ожирение приводит к увеличению всех частей тела, не только живота, в том числе там, все и шеи. В результате человек начинает страдать храпом, а нередко и апноя остановками дыхания во время сна. Причина в том, что с появлением в полноты в горле уменьшается просвет для поступления воздуха. А когда дыхательные мышцы расслабляются, это происходит во время сна, этот просвет и вовсе может сомкнуться. В результате частых остановок дыхания вы не высыпаетесь и чувствуете себя вяло в течение дня. Как не допустить? На первое время помогут специальные подушки, которые позволяют спать только на боку, а также полный отказ от вредных привычек. Совет диетолога. Стоит помнить, что храп, одышка, тяжесть при подъеме по лестнице и отечность – одни из самых явных признаков лишнего веса. При их возникновении стоит обратиться за помощью. Почки. А пару лет назад появились результаты исследований, в которых разбиралось влияние лишнего веса на болезни почек. Американские ученые обследовали 4500 человек и пришли к выводу, что риск заболевания этих органов выше у тех, кто страдает ожирением в течение нескольких лет. Другие исследователи из университета имени Джона Хопкинса в США подтвердили эти результаты, заявив, что лишний вес – прямой путь к развитию мочекаменной болезни. Причины этого пока не выяснены, но результат налицо. Из 100 тысяч обследованных болезней почек выявились на 4,9% чаще именно у людей с избыточным весом. Как не допустить? Рекомендуем присмотреться к тыкве. Она содержит бета-каротин, витамины А, С, Е, калий и пектины, которые выводят из почек лишние соли, ускоряет обмен веществ и нормализует водно-солевой баланс. Стоит помнить, что мужчины, более женщин подвержены риску развития гипертонии, одного из последствий почечных заболеваний, от лишнего веса. А вот сахарный диабет, наоборот, чаще встречается у женщин. Мозг. Долгое время считалось, что влияние лишнего веса на работу мозга ⁇ миф. В 2000 году французская ученая дама Максима Курно опубликовала результаты исследования, в которых опытным путем доказала, что лишний вес ухудшает когнитивную функцию. Смысл опыта состоял в том, что 2200 людей в возрасте от 32 до 62 лет прошли 4 теста, а затем выполнили их повторно через 5 лет. Выяснилось, что способность упитанных людей давать правильные ответы снизилась на 37,5%, а испытуемые с нормальным индексом массы тела отвечали так же, как и 5 лет назад. Почему ключевая версия, вызванная ожирением потеря упругости кровеносных сосудов, в коре головного мозга приводит к слабоумению? Как не допустить? Один из лучших продуктов для питания клеток мозга ⁇ рыба. В ее состав входят омега-3 жирные кислоты, которые очищают засоренные сосуды и улучшают кровообращение мозга. Также в ее составе фосфор, который благоприятный, сказывается на работу нервных клеток. Совет диетолога. Излишняя нервозность часто усугубляет ситуацию. Если говорить кратко, то в результате стресса инсулин, регулирующий усвоение глюкозы, перестает функционировать в организме как положено. Как результат, человек постоянно испытывает чувство голода, но его организм не насыщается и при переработке пищи откладывается больше жира, чем обычно. Кожа. Обо всех приключениях вашего организма окружающим всегда охотно поведает кожа. Помимо того, что любая нездоровая пища всегда отражается на лице в виде высыпаний и болезненно расширенных пор, лишний вес напоминает о себе сильной отечностью, часто опухшей шеей. Как не допустить? Не ужинать плотно? Совет диетолога. Можно добавить в рацион овощной салат, заправленный лимонным соком или соевым соусом. На этом все. Если видео понравилось, Пишите в комментариях, ставьте лайк подписывайтесь на канал.